На замену треснутого стекла, зеркала, зеркального элемента, был куплен аналог. Вот это оригинал. Вот мы видим. Вот это аналог. Отличия несущественные, отличия, что нет вот этих рогов, направляющих, так сказать. Вот. Подогревчик тут вот таким образом организован, но вот тут немножко развернут. Ну и вот эти посадочные места вот, имеет чуть-чуть выступ. А тут зеркало будет вплотную прижиматься. По логике вещей будет чуть глубже сидеть, то есть меньше будет грязи запыляться. Реклама. Да, в принципе, что реклама? Русский производитель. Почему бы и не прорекламировать? тем более за 1200 рублей а сферическая с подогревом все как положено если бы у нас было зеркало с рогами с этими направляющими нам бы надо было попасть бы вот в эти местами то есть образно говоря вот таким образом сперва их направить а потом уже нащелкивать вот так как у нас рогов нету мы будем без направляющих устанавливать сперва естественно прицепляем проводки обогрева зеркала а потом будем выставлять плотно держится нормально никуда ничего не убежит Зеркало, как и при снятии, как можно больше джойстиком выдвинули. Чтобы хотя бы примерную позицию поймать. Так, один щелчок есть. Теперь низ бы защелкнуть. Бля, да, ну все защелкнулось. Попробуй. Влево круто не спирал. Угу. Бок вверх, вниз, поводит. Касается что? Или нет? Все? Сюда Угу Проверяем Ну и все Разницы с оригиналом не наблюдаю